В рамках программы расширения производственных мощностей компании-разработчика струнного транспорта Юницкого, во вторник, 5 ноября, в первый производственный цех закрытого акционерного общества струнные технологии был доставлен вертикальный пятиосевой обрабатывающий центр моделей Genos M460V-5AX производства японской корпорации Okuma. Акума является признанным во всем мире брендом в сфере металлообработки. Этот станок отличается от аналогичного оборудования, прежде всего, своими конструктивными особенностями. Это высокой жесткостью станины, прецензионной точностью и надежностью. Данный обрабатывающий центр позволяет изготавливать детали из различных материалов начиная от пластика и композитных материалов и заканчивая высоколегированными и закаленными стали. Одной из важных особенностей этого станка является наличие продвинутой системы безопасности, которая исключает столкновение рабочих органов станка. Это, в свою очередь, снижает риск производственных потерь. Это на этом станке требует от оператора высокого уровня квалификации. На рынке труда Беларуси таких специалистов немного, но у нас в штате они имеются. В данный момент сотрудниками компании Акума производятся пусконаладочные работы. Вот станка в эксплуатацию будет осуществлен в ближайшее время.